В России все еще остаются регионы, в которых не приняты достаточные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мне неизвестно о каких-то выводах об избыточности или недостаточности принятых в регионах мер. Но, по всей видимости, остаются регионы, где пока на недостаточном уровне находятся запасы индивидуальных средств защиты, запасы необходимого оборудования» прежде всего аппаратов, для искусственной вентиляции легких и где пока нет достаточного резерва по количеству койко-мест, сказал представитель Кремля. Песков отметил, что во многих случаях это произошло в силу объективных причин. Но там ведется очень интенсивная работа и в каждом отдельно взятом регионе, и в том числе с участием Федерального Центра, заверил он. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.